друзья привет это жека как всегда на веселе кепочку поправить короче иду я с работы и чего я хочу вам показать я сам только заметил уже неделю здесь работаю и вот это вот, э, вот этот указатель я только увидел друзья посмотрите какой интересный указатель э, ладно я давайте камеру направлю Наоборот, район Моча, Моча или Моча кому-то в голову стукнуло, и он обозвал так этот район, вернее, э, это местоположение, э, видите, я на шоссе иду с работы, э, наверное, все-таки кому-то в голову стукнуло, да-да, друзья, вам не послышалось.